Просто играй воином с луком, тебе же лучше. Хорошо, расскажу я про класс. Рейнджер! Так, слушай внимательно. Я знаю, что в русском справочнике класс называется следопытом, но ради моего собственного психического здоровья и сохранения оригинальных шуток автора, это Рейнджер. Понятно? Хорошо. Погнали. Рейджер. Рейнджер еще один бисексуальный класс, которому нравится воин, но в то же время подглядывает за друидами и меняет свои предпочтения в зависимости от того, кто выглядит милее на данный момент. Черт, он даже у плута ворует пару трюков, потому что не может определиться. И несмотря на то, что он рейнджер от слова range, дальность, ты не ограничен использованием только дальних орудий для того, чтобы быть полезным. Что касается боя, ты получишь стандартный набор воинских, но не совсем воинских качеств. Боевой стиль, все оружия, дополнительная атака, колдовство, d10 в качестве кости здоровья, Хэй и Макарена. Из плутаских имеет возможность пробудить своего внутреннего хамелеона и смешиваться с окружением но вместо того чтобы прятаться в тени и смотреть куда прешь это больше похоже на макияж поэтому тебе понадобится время взглянуть пару раз на зеркало может глянуть на инструкции пока ты занят а потом начать все заново потому что использовал не того цвета основу От друида ему передалось быть одним с природой и до хуха заклинаний но не без пары уникальных заклинаний для его класса например заставить цель взорваться шипами при попадании дальней атакой зарыть пару стрел в землю и превратить их в мины земля земля где топливо эта магия вместо взрыва ошметки мозгов гоблину. И, естественно, единственный объективно самый лучший спел быстрый колчан. Не по причине бесконечных стрел. Нет, это тупо, никто не ведет что за стрелами. А потому что это превращает твой лук в скорострельный пулемет. А на ну, мать сказал, что ты не должен использовать дальнобойное оружие, чтобы быть полезным как рейнджер. Все перечисленные заклинания требуют наличия хотя бы одного. И это может быть и правда, но все же. Да. Э... Э... Все равно, когда дело доходит до реальных особенностей, рейнджера ты можешь использовать силу расизма, чтобы решить, какая раса будет под зверским натиском преступлений на почве ненависти, и выбрать вид местности, где ты будешь собирать цветы или мусорить, в зависимости, где это. Ты сможешь стать фэнтези Б.Р. Грилсом, который на самом деле простой Б.Р. Гриллс, но с кобальтами вместо съемочной группы. И если тебя беспокоит, что это все слишком ситуативно, и ты выбрал лес, когда вся компания происходит за снежных горах, и то, что все особенности станут бесполезными, как игрок футбола, которого похлопали по плечу, начал хвататься за колени. И плакать в позе эмбриона. Не бойся, ты прав. И так оно и есть. Все, что не ситуативно, это все, что связано с природой. Ты можешь почувствовать, что дети перешли границу твоей лужайки и не беспокоиться, что окружение замедлит тебя в погоне за ними, чтобы задать хорошую реально. Когда дело доходит до ну реально, просто поверь нам, ты сможешь использовать ближку и быть полезным. Класса архетипа представляет из себя. Покемон-тренер с пистолетом, как Плу, только еще извратливее, буквально монстр-хантер. Мыслить за рамки портального и пью! Окей, давайте разберемся с Бихолдером в комнате. Классический образ Рейнджера имеет репутацию менее полезного класса по причине странных способностей и вопросов, как они работают. Это не значит, что он не может быть полезным или мощным при правильных обстоятельствах. Но для многих Рейнджер является ситуативным и иногда недостаточно мощным и оставляет желать большего. Однако нет ничего страшного в том, чтобы поговорить с Диамом о смене пары способностей, если это надо, лишь бы ваша компания за столом получила больше веселья. Но знаешь что? В конце концов, не имеет значения, сколько циферек ты нанесешь плохому парню только то, можешь ли ты стрелять шипами из земли, пока шмаляешь болтами из тяжелого арбалета верхом напереди стабила раптора? Теперь ты знаешь, как играть рейнджером. Большое пожалуйста.